важные решения в своей жизни как правильно все взвешивать и учитывать или все же как советуют психологи руководствоваться своими желаниями и потребностями как показала жизнь авос и ныне там пока голова главенствует уже сегодня я об этом сказал Создавайте или работайте над своими чувствами. Делайте так, чтобы у вас было чувств много. Развивайте чувственность. Есть психолог и доктор и медицинских наук, которая исследует мозг. По-моему, ее фамилия Черниговская. И она говорит постоянно, мне она нравится, хотя с чем-то, возможно, я не согласен, насколько это возможно. Она говорит в одном из своих видео вебинаров о том что человек должен слушать классическую музыку развивать свое сознание не сознание человек развивает когда он смотрит когда он слушает классическую музыку. Несознание человек... Когда вот книги читает, сознание развивается. Когда английский учит сознание, когда математику изучает сознание, когда что-то запоминает, это сознание. А когда классическую музыку, то это чувство. А чувство формирует творчество. То есть если человек изучил математику, то он дальше не продвинется. А если ребенку, который изучил математику, дать слушать еще и музыку или давать ему обучение живописи чтобы он разбирался в оттенках чтобы он разбирался в искусстве в живописи и развивался в этом то искусство даст человеку новые чувства а новые чувства дадут человеку вспышку творчества и эволюционирования его сознания наше сознание но классифицирует но развить сознание и протолкнуть сознание к новым идеям Возможно только с помощью творчества, а творчество возникает от того, что чувства формируется Поэтому чем больше чувств, тем больше творческих идей. Говорят, голь на выдумке хитра. Почему это голь на выдумке хитра? Она на выдумке хитра, потому что она ненавидит кого-то. Поэтому, когда ненавидит, начинает что-то придумывать. Поэтому для того, чтобы человек что-то придумал, ему необходимо чувство. Плохие или хорошие, именно это и называется эволюционирование человеческой души, человеческого сознания. Любые чувства, плохие или хорошие, они создают, в конце концов, у людей эволюцию в сознании. Человек становится более творческим, более продвинутым, более целенаправленным и так далее. Поэтому больше чувств, развивайте чувства, воз не будет там.